Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. С помощью таблицы фундаментального анализа был подобран портфель буквально месяц назад. Из 19 тысяч компаний были отфильтрованы несколько. Таблица позволяет сравнить с конкурентами, ну и выбрать лучшее. Здесь несколько параметров, которые показывают надежность компании, может быть, ненадежность компании. Есть данные из отчетов и есть графа, которая показывает, чем занимается компания. Вот, таким образом таблица существенно сокращает время на обработку информации ну и дает возможность подобрать портфель очень быстро. Если вам нужна такая таблица, то проходите по ссылке внизу и узнайте условия получения. Так вот, портфель сформирован, поставлены уровни, до которых предполагаем, что цена должна добежать, и две компании с этим уровнем справились, остальные пока нет. И две компании находятся в портфеле только потому, что эти уровни преодолели и, скорее всего, пойдут до следующего уровня. Поэтому нужно посмотреть, потому как лихо преодолел. Вот, например, Реган уровень в 560. Ну и посмотрим, как он будет подходить к следующему уровню. Понаблюдаем. И компания Bio. а точно также уровень преодолен и достаточно так бодро идет вверх и посмотрим может быть и преодолеть еще и следующий уровень уровень и даст прибыль выше чем предполагалось заранее три компании в этом портфеле были подобраны чуть позже добавлены вернее портфель ну буквально может быть какая-то неделю какая-то две три назад вот и, Ну и пока не все компании добрались до намеченных уровней. Для того, чтобы продемонстрировать процент, который портфель имеет на данный момент, за месяц, промежуток месяц всего лишь, я забил на Finvizia портфолио, есть такая возможность, бесплатной версии можете тоже пользоваться. Так, ну вот эти 10 компаний. Причем три компании были добавлены, и я был готов к тому, что они немножко просядут. И так и получилось. 5%, 9% и 3%. В принципе, эти проценты меняются. И закуплено было немного, по суммам чуть меньше, чем основная часть. И, скорее всего, уже скоро можно будет их докупать. Ну и они начнут отрастать. Так, ну и видим, что две компании, да, которые уровни достигли, они показывают процент 13-17. В целом портфель в плюсе 6,5%, несмотря что практически третья часть портфеля находится в минусе. Таким образом, считаю, что портфель сбалансирован и несмотря на такие небольшие просадки, он в любом случае в плюсе. Ну да, срок может быть небольшой, но все-таки месяц, 6%, неплохой результат. Посмотрим, что будет дальше. Будем фиксировать по мере достижения уровней. Ну и, соответственно, продолжим наблюдать за портфелем. Ну а если вам необходима такая таблица фундаментального анализа, которая сокращает время на поиск надежных компаний для своего портфеля, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну, Смотрите следующее видео, когда... Мы будем подводить промежуточные итоги по этому портфелю. Может быть, подоспеет уже и следующий портфель. Пока.